Страховые компании обязаны выплатить компенсацию владельцу авто за машину, разбитую в ДТП. Кроме того, страховщик должен взять на себя все расходы за эвакуацию машины с места аварии. Именно по таким, а не каким-то другим правилам придется жить организациям, занимающимся ОСАГО. В случае отказа суд станет на сторону владельца машины. До сегодняшнего дня судебные тяжбы по ДТП в идентичных ситуациях заканчивались по-разному. Суды становились то на сторону автовладельца, то на сторону страховой компании. И вот накануне Верховный суд расставился точки над «и», разъяснив последнюю редакцию закона об ОСАГО. Какая из сторон и в какой степени берет на себя расходы, понесенные в результате ДТП, и за чей счет будут эвакуировать машину. Я считаю, что для нас автолюбители, вообще для всех это очень позитивное явление, потому что долгое время было очень много судов, в которых выясняли вот все эти спорные моменты, которые Верховный суд отразил. На самом деле они существуют уже давно. Где-то суды удовлетворяют требования автолюбителей, где-то отказывают. В текущей ситуации большинство спорных вопросов снято один из главных пунктов документа – страховщик обязан компенсировать владельцу утрату автомобилем товарного вида. Речь идет о выплатах за то, что автомобиль после попадания в аварию даже при качественно произведенном ремонте все равно теряет цене за счет снижения прочности деталей и покрытия. Компенсация положена вне зависимости от того, кто находился за рулем. Однако получит ее только владелец побитой машины. Тот, кто взял автомобиль в аренду или управляет по доверенности, претендовать на выплаты за порчу имущества не вправе. Также там пояснено, что э, страховые компании хоть и имеют договора с, с сервисами, которые будут восстанавливать ваш автомобиль. То есть вы можете как получить деньгами, а можете свой автомобиль отдать в сервис, с которым заключен договор с у страховой компанией. Но при условии, если будут затягиваться сроки, вы в любой момент можете отказаться и непосредственно забрать деньги у страховой компании, пойти в тот сервис, который вы выбирали. Вячеслав Дресвянский недавно попал в серьезный ДТП. В его внедорожник въехала фура. Говорит, повезло вдвойне. Во-первых, сам не пострадал. Во-вторых, авария. По срокам попала под новую редакцию закона об автогражданке. Полностью оплатили эвакуацию авто с места ДТП. То есть сумму полностью погасили. По поводу всех выплат тоже нареканий никаких. То есть все хорошо. По ДТП сотрудники ГБДД вынесли результат, что виновен не я. вот, То есть в принципе, в принципе считаю, что... Проблем со, со страховой компанией какой не было. Новая редакция закона – это экономия в миллионы рублей для красноярского бюджета. Ранее весь ремонт полотна, светофоров, отбойников и дорожных столбов после аварии оплачивался из городской казны. Однако после возмущения со стороны активистов Федерации автомобилистов России этот порядок пересмотрели. Первым прецедентом в Красноярске стал случай по ДТП на Копылова. В конце прошлого года 38-летняя автомобилистка на иномарке снесла бетонное ограждение и упала на крышу с высоты 5 метров. В результате было взыскано со страховой компанией виновника ДТП сумма ущерба в размере, примерно 156 тысяч рублей. Но я могу сказать, что работа в данном направлении безусловно продолжается в настоящее время на рассмотрении находится 14 дел а на общую сумму порядка 250 тысяч. Еще одно важное разъяснение от Верховного суда: если авария не была оформлена полицией, то для доказательства ущерба потерпевший вправе использовать фото и видеосъемку, а также данные ГЛОНАСС. Но и не предоставление таких данных не является основанием для отказа в выплате страхового возмещения. Некоторые эксперты считают, что новые правила игры могут отразить на тарифах, поскольку теперь нужно возмещать автовладельцам убытки не только от реального ущерба после ДТП, но и от потери товарной стоимости машины. Вы не ожидаете дальнейшего повышения тарифов? Конечно, ожидаем, ожидаем, потому что во-первых, с 1 апреля увеличатся суммы страховые по жизни и здоровью, увеличится мало того, что увеличится суммы, изменится порядок выплаты, и он будет примерно как Сейчас происходят выплаты по добровольному видам страхования по несчастному случаю. Страховщик должен не только компенсировать эвакуацию автомобиля с места ДТП, его хранение, а также доставку пострадавшего в лечебное учреждение. Кстати, Верховный суд Российской Федерации внес еще одно уточнение, касающееся автогражданки. В частности, договор ОСАГО не распространяется в ДТП, которые произошли за рубежом. Сергей Кудавков, Виталий Князев. Новости.